assalamu alaikum everyone semi desired reaction back with other reaction with sophia catherine so yeah. be suggesting requesting this my friend here thank you for that thank you so much for that and it is mean a lot and i can be make make like a reaction about sophia catherine before and she amazing and she have a huge voice and i love it yeah because the music i am here so yeah so my name is samir i am from ardilla north africa between the world we're direction music video and if you want to follow me in tiktok in instagram this means a lot to me if you are follow me there and smash the button subscribe here and turn notification here, and share the video and like and let's start right now with three three two one it's cutting coming right now okay let's start Dobre. Ночь. Happy birthday! Или доброе утро! Sofia! Uh, решайте сами, что это. Наверное, это больше утро. У моих соседей ночь, поэтому мы сейчас им споем еще колыбельную. Uh, сегодня у меня не простая гитара. Это гитара. Вау! Эта гитара uh, потрясающая. По гитар uh, им оказался lot, lot, lot. Станислав Ворона, талантливый автор своих песен. Чудесный. Вот. И, и это гитара с автографом автора следующей песни, удивительной песни. Ей больше шести лет, она лежала и ждала вот своего этого часа. Сейчас она прозвучит, она очень теплая. Она чудесно резонирует вот именно с этим временем, прямо сейчас, который происходит, с легкой такой грустью, предзимним настроением. Uh, в общем, надеюсь, что она окутает вас своим теплом, и вы прочувствуете uh, вс, что скрывает эта песня. Для вас снег. В комнате тишина. Wow. Ничего уже mm -hmm. не нового. И миновала уже половина выходного. Я сижу у окна с мыслями не расставаясь. Вот и пришла зима, декабря не дожидаясь, а за Карпатским перевалом снег.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 бытовой суете сохранить покой так сложно я хочу лететь, только это невозможно я хочу потерять зимний сон и раствориться время есть до конца что-то может измениться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 Yes, breathe now. тебе, малыш, и надеюсь ты to support her in her channel if you're watching this go subscribe to her channel and if you're watching this it's amazing she have a huge voice support her and give her love and that's all you need to do that's all you need to do spare it's better love thank you for watching bye bye yeah spread the love and give the love that's all it's free you can smash the button quality here too and smash button the subscribe in her channel too this means a lot to her and yeah it is a free you you will do it so free so yeah so if you love my face more reaction everything here follow me on tiktok and instagram and smash about subscribe here and thank you for watching peace love assalamualaikum everyone thank you